Если что касается у нас первоначальной подготовки, то, конечно, маловато. Один маленький колледж, это Омский, для того, чтобы осветлить первоначальную подготовку. Мы знаем, какой это объем. Нормальный летчик с налетом 100 часов, с него мало все получится. Налет должен быть порядка не меньше 150, 150-170 часов, для того, чтобы он мог спокойно и в дальнейшем пойти работать компании и совершенствовать свой уровень. Большая проблема, конечно, по технике фенциального обучения вертолетов. В обороны за основу взяли вертолет Ансад. И сначала, конечно, было скептическое отношение к этому вертолету, но в течение пяти лет, пяти лет в Саратове первоначальное обучение проводится на вертолете АНСАД. Он показал себя с хорошей стороны, и вся первая в полном объеме осуществляется на данном типе. И сейчас отзывы только самые хорошие, потому что более современной техники для первоначальной обучения нашего российского производства у нас и нет. Было сделано ставка на вертолет Ми-2, вы сами понимаете столько лет вертолетов, мы его ренимировали в свое время для училища, но его ресурс, его запас, он не позволяет в объеме проводить подготовку его техническое состояние. Поэтому, если все раскроют глаза для того, чтобы э, обратить внимание на качество ледной подготовки курсантов и пилотов первоначально, то это в первую очередь то надо расширять Омское училище, давать туда технику, готовить из второго, чтобы оно было Пусть она будет сначала затратна, но будет, хоть какое-то какое учебное заведение, которое сможет в полном объеме возродить ту подготовку, которая была у нас э, в нашей